Друзья, всем привет! С вами «Уголок Автолюбителей» сегодняшний выпуск посвящен отпуску 2020 года. Не так давно мы вернулись из нашего путешествия, в котором пробыли невероятные 7 дней. Они пролетели как одно мгновение, но, как говорится, отдыхать не работать. Привезли с собой небольшие фрагменты, которые хотели бы с вами разделить в этом видео. А еще новость для тех, кто ждет подведения итогов розыгрыша, то в конце этого видео будет оглашен победитель. Погнали! Когда мы выкупили свои билеты и как порядочные туристы ждали вылета, нас одолели вопросами, почему мы выбрали наши побережья, а не, к примеру, Турцию, которая уже функционирует и принимает своих гостей. На самом деле, открыв отзывы и почитав их, я сравнила, что пишут про Турцию, что пишут про нас. Отзывы отличаются, нас хейтит хуже, чем самых топовых блогеров. Про Турцию уже пишут, что у нее лучший сервис. Чище море, качественнее обслуживание и вообще они встают в 5 утра и молятся каждый день. Абсолютно на любой свой запрос можно найти как положительные отзывы, так и отрицательные. Поэтому мы плюнули и полетели в Сочи без капли сомнений. Когда мы туда прилетели и увидели свой отель, он назывался Сочи Парк Отель, мы поняли, что это мини Турция. Огромная территория, на которой полно всяких развлечений, от мала до велика. На территории много бассейнов, в номере у нас панорамные окна, и нас очень даже вкусно кормили. Но для меня было важно, что творится за пределами этого отеля. И когда мы туда вышли, я действительно прям выдохнула, потому что за пределами этого отеля на самом деле царил просто рай для меня. Куча всяких приколюх есть куда сходить и в пешей доступности в парк аттракционов. Собственно, куда мы в первую очередь и направились. На территории парка расположен дельфинарий. Обязательно включите его в свою программу. Ну, во-первых, он включен у вас в стоимость билета, а во-вторых, вы получите невероятные эмоции. Вы только посмотрите, как выступают эти талантливые дельфины. Дальше настал вопрос, на чем же нам передвигаться по городу, ведь все, что было в пешей доступности, мы уже посмотрели и хотелось двигаться дальше. У нас был выбор между скутер-шерингом и каршерингом. Каршеринг из-за пандемии доступен был только на сутки, поэтому мы, не думая, поехали на скутере. Регистрация в приложении очень простая. Чтобы взять скутер, вам нужен телефон и онлайн-оплата, то есть карта, которая должна подтянуться для того, чтобы расплачиваться за поездки. Мы взяли один на двоих и погнали в наше незабываемое путешествие. На самом деле мы ехали 37 километров, но ехали мы очень долго, потому что он развивал 40 километров в час, что-то около того, где-то меньше даже. Мы немного раздражали других водителей, но зато мы насладились красивыми пейзажами. После того, когда мы оказались на месте, мы быстро сориентировались, где оставить скутер и пошли подниматься на возвышенность горы. Когда мы поднялись на самую высокую точку, мы поняли, что насколько это красиво. Ни одно фото, ни одно видео просто не передаст ту атмосферу, которую мы увидели своими глазами. Нам удалось там не только насладиться пейзажами, но еще устроить такой мини-пикник. В общем, задержались мы там до самого позднего вечера и поняли, что нам еще очень-очень долго ехать, поэтому пора бы спускаться. И тут нам предложили быстрый спуск. Ты думаешь, что не страшно будет? Нет, конечно. Это был невероятный спуск, который останется в нашей памяти на долгие года. Но с экстримом мы решили завязать, и на следующий день мы пошли на море купаться и загорать. И не зря. Там мы встретили двух потрясающих творческих людей, где муж пишет картины маслом со своей супруги. Они нам подарили мини-копии своих картин. Вот здесь вот я вам их закреплю. Есть картины 18+, они пойдут ко мне в профиль в Инстаграм. Поэтому, если интересно данное творчество... Переходи. Пока мы не подвели итоги розыгрыша, я хотела вам пожелать классного насыщенного отпуска и рассказать некоторые нюансы, которые я отметила для себя. Первое, это экономия начинается за бортом самолета, так что регистрируйте свои посадочные места заранее, дабы избежать покупки платных билетов. Второе, не покупайте ничего на пляже. И третье, не покупайте левые билеты. Покупайте их только в кассах, и онлайн на сайтах. Настало время подвести итоги и огласить победителя. Мы с нашей командой подсчитали всю активность на нашем канале, лайки, комментарии и выявили настоящего лидера – Дмитрий Кондратов. Эти лампы едут к вам. Наши контакты все в описании под видео. Напишите нам, как с вами связаться. Остальным я желаю удачи. Это не последний розыгрыш на нашем канале и далеко не последние призы. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, проявляйте свою активность. До скорых встреч!